Положи, сказал. Пожалуйста, давайте. Отпусти ее. Отпусти ее. Пожалуйста, да. Не надо, надо... Мне не надо на камеру. Разрешите? Не, не надо. разрешение не давала тих, тих, разрешение тих, тих. Не, не, не ходи, не ходи а на меня. Не ходи на меня. Ты, ты какое право имеешь со мной на «ты» разговаривать? А ты? А я была с тобой Нет, на «вы». А я с тобой на «ты». А я не хочу с тобой на «ты». Вот поговорили. Тебе колярщики. куда надо? Дружище, давай а. просто выйдешь отсюда сейчас вообще. Давай я домой. тебя прошу. Девы! Ты делать? делаешь? Ты что там? Ты Он наркоман -то какой! Как Мы его отсюда! Давай, Давай, ты отсюда, отсюда. отсюда. Давай, отсюда. Охреневшая вообще! Это нормально было сейчас, да? Вот это все? Вы не имеете права без разрешения. Ну, вы вызываете полицию, правильно? Вот там полицию, ребят, тут не делитесь здесь, пожалуйста. Никто здесь не собирался драться. Пойдем. Да. Пойдем на улицу. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Тебе это зачем? Вообще? Пойдем, пойдем, пойдем. Подожди. Ты такой смелый у нас, да? Ты не трогай у меня руками. Я не трогаю абсолютно. Это просто. Я Ты такой у нас смелый, да, с женщиной. Ты Чего? меня руками не трогай. Ты со мной так пообщайся. Тебе-то зачем вот? Ты со мной так пообщаешься, ты, ты с женщинами орёшь. Я тебя пальцем не трубну. На руки я говорю, не распускай. Ой, ой, вот это поснимай. Ну, Сейчас не ты, ты с женщинами так общаешься, со мной можешь так пообщаться? А мне оно зачем? Или ты только вот с мобильником. что только как а здесь, здесь какие-то? не ругайся. пожалуйста. Слушайте, не а у меня логает. Ты чё? Не ругайся, не ругайся. Лен, телефон главное держи. Кто, судеб, думаешь, что? Прийти, мать, не ругайся, не Смотри, что ну, говорит. Молодая, да, да, да. Лена, ты видела на меня пенала? Девчонки, только, пожалуйста, не деритесь. Мне Ладно. по херам. Она ну, меня не пенала стояла. Я вот стою на месте. Нет, нет, Пинаться? Да, ты че лидишь? Я, я тебя трогаю? Ты пинаться? Я хочешь? тебя трогаю? Ты меня тронула, да? Я тебя трогаю, я хочу трогаю. Ты меня до этого бояться. тронула. Ты ссоря, я хочу пройти, но не дает. Ты не пройдешь, стоишь не здесь, не полицию вызвать. В смысле стоишь ты здесь? Че? Ты че? блядь, сука, ужасно? Что мне, папа делает, Что мне, блядь? Ты меня за сейчас хватала! Ты, ты чё, валь, ты, ты сейчас колетишь в а, Я что тебе серьезно ты говорит, молись, клянусь. Меня, клянусь! Зачем да, мы сейчас, мы можем, Вы зачем руки распускаете? Зачем вы кидаетесь на покупателя? А на девчонку маленькую кидаешься, да? Господи, позорище. Я позорище. надеюсь, позорище. надеюсь, тебя все твои соседи, родственники, увидят. Какая ты позорница. А все сотрудники магазина неадекватные пришли, а ты классный. Что, пожрать взять, что ли? А, вот они, Давай. Дура, что ли? Тележку положи, сказал. Опусти давайте ее. Отпусти ее, Отпусти ее! Отпусти, Отпусти человека! Прекрати! Прекрати, пожалуйста! Отпусти, все. сказал! Все, все, все. все, все, все. Ребята, ребят, ребят, выйдите, пожалуйста, с магазина, ребят. Успокойте ребят. вашу дуру. Ну вы отойдите, вы же провоцируете, отойдите, Кто пожалуйста. провоцирует? Выйдите вы на улицу, пожалуйста. Нет. Возьмите, пожалуйста. Да, Это не моя. Смотри, скандал, пожалуйста. Я понял. Может быть скандал. Все, смотри. Подожди, в вашей компетенции вызвать сотрудников полиции? Вызвали, вызвали, все. Не надо, только скандал не устраивать. Вот, вот, вот. Вы знаете, ребят, вы боже боже боже все, успокойся. успокойся да, да, да, да, да, ну, да, Нет. Нет. Мы ожидаем, Нет. здесь место происшествия. Нет, я понимаю, вот Но здесь у меня просто... волосы, ну, видно, вот что летят. Отходишь, Это место происшествия. Это я ненормально понимаю, накидываться на покупателя Уберите ее с рабочего места прямо сейчас. Не надо было Убери ее с рабочего места. Убери я и не дам работать. Я и не дам работать. Что такое? Смотри, у меня волосы летят все. Падают. Все, отходи. Сами падают. Не, Организуйте, что? чтобы вернули сюда тележку нашу. Что? Там купленные товары. Еще раз. Пожалуйста. Мы вызвали, мы ожидаем. Я не Вы сейчас полиция приедет. Ожидаем. Сейчас полиция приедет. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы, а мы, приедет поворачку, поворачку. Мы, мы ожидаем. Мы здесь. Вы, молча. Вы тоже молча покупайте и все. Не не Телегу, верните? Это пласобное помещение, оно охраняется. Там директора, директора сюда зовите. Пладсудное помещение, это охрана. Понимаете? Там наши товары. Я понимаю, они а вас. вопросы. Они все куплены. Не все. Уважаемые покупатели. ОПГ. ОПГ перекресток. Что вы находитесь Мы вас ОПГ Она меня испивала. Она меня испивала. Она меня испивала. Она меня меня все лицо меня все все голос, вот, десятки работают, да, видите? Происходило? Это происходило. Вот эта вразь меня сбивала вот здесь на лет. Вот вот а, а, да. а вот эту брать, да. а вот это. Да. А вот эта да. врать вот да. да меня, меня да. Я тебя предупреждала, да. чтобы ты врач меня не дожди. называла! Поколь, сотрудник! Девушка, успокойся. девушка, спокойно! Спусти ее! Девушка, спокойно! Прямо сейчас, сейчас. держите! Задержите, Росгвардию, вызывайте, задерживайте ну, ее! Повторите, они что делают? Они обдолбаны. Вызывайте Покон. сюда, Росгвардия. Что такое все, при Сейчас Полиция. Просим, просим привлечь данного человека. Сейчас я тогда да. Прямо сейчас вызывайте Росгвардию. Прямо сейчас я запрошу сейчас вас. Сейчас все оформим. Не надо оформлять ее в воде, пожалуйста. Это плевать происходит. не будем драться, я предупреждаю. Он имеет право снимать. Да, снимать. Имеет право. Да. У тебя разрешение есть на съемку. А у тебя на драку? У меня есть. Есть. Да, покажи разрешение на драку. Покажи мне разрешение на съемку. Не подходи ко мне. Не иди не на трогай меня. меня. Не трогай Это, меня. Это когда тронешься на меня? меня. Полиция. Убери Полиция. эту дикую женщину. Полиция, а почему вы бездействуете? Где рост? Где наряд? Она, не, она бешен. Адмиралитету. Она бешен, все Адмиралитету. Я с удовольствием пройду любое аттестацию и на, на наркотики и на алкоголь. Они имеют права снимать. Ты что, дурак что ли? Так, ну э, вот изначально ударил. Вы, вы, вы сейчас ударили. Человек. Человек с предметом вы накинулся ударите. на меня. Вы сейчас ударите? Давай. Я не прошу не задержать не данного не человека. Не он с ножом накинулся не на меня. Что, ли, а? Человека, он на меня стажем накинулся. Давай, у меня снято видео. Скажите, приеду, вы не справляетесь, понимаете, приеду, с повышением общественного наряда. порядка. Наряда, порядка. Приедет, я сидите, Убери у него не нож. Пройду. Убери у этого человека нож. Да какой нож там? У, у него канцелярский нож, он кинулся видите, на меня. Что она вы видели его глаза? народу? тут всех не увидишь, понимаете? Я вижу. Но вы видели? Мы... А а вы не Алиса, видели, да. что она при вас к Давайте остынем. Видели? Давайте остынем. Я спрашиваю вас, видели? Нет, не видел. Вы не видели? Без детства нет. Да, послушайте меня, я сейчас общался с гражданством. Нет, да. снятся проводите... на видео. Замечательно. Это же здорово. Они задержаны. И будет проводить проверку. Они задержаны. Все личности установлены. Они задержаны. Все личности установлены. Я, другого, я не спрашиваю про личности, Они задержаны? На основании чего? На основании того, что они при участковом сбивали. Еще раз говорю, на основании чего они должны быть задержаны? А на, основании того, на основании того, что они не заявление. Да, да, да, Я написал заявление. Да, Все, личность задержана. Мы проверим. Они проведем. задержаны? Мы задержан, вас уведомили, а проверим. Задержаны они или нет? Официально. Нет. Почему? Что значит, и вы спрашиваете, ну, почему они не задержаны? А на основании чего они должны задержать? На основании того, что на них было написано заявление, и при, при сотрудниках полиции происходило право на вмешательство. Возможно, преступление. И? Что и? Да Они задержаны. Что такое уголовно-профессиональное курс? Они задержаны или нет? Административно-профессиональное То есть, если на улице человек <сос> меня порнет ножом, приедет полиция и скажет, будем разбираться. Вас фырнули ножом? Вы да, видели почти. мои Кстати, из Кстати, с ножом на нас кидались. того, вот. ножом тоже кидались. После того, как, После того, После того, как, как бьют, судебный, тогда обращайтесь. Сказали... Судебный медицинский эксперту проведет обследование вас В общем, э, по это Тогда бесполезно будет В нашей, в нашей стране Нет. В нашей стране бесполезно отстаивать свои Это права. называется уголовное Пока право Пока есть вот такие полицейские которым да. все равно на граждан своей страны Они плевать хотели на да. граждан На законы Сейчас все, что сейчас на работаем, Они очень круто устанавливают личности Когда происходят какие-то митинги Или когда им кого-то нужно задержать Когда им что-то нужно придумать 19.3 вообще прекрасно работает, но когда происходит вот, такое вопиющее, вот такая вопиющая справедливость и покупатели, которые отстаивают свои права в магазине и прямо при сотрудниках полиции, они говорят, мы будем проводить проверку. У меня 10 заявлений, как он сказал, и это все от продавашек. То есть мы сами сказали только что, что от нас только 3 заявления поступило, все остальное от, от, от продавашек. И, соответственно, Я вас смешаю. Не, и... не Можно, и... да? Спасибо. Да, и вот В вот, информационный пока... стенд За мной нет информационного стандарта. Вот да, он вон там Пока вот такое он отношение воззвест. полиции будет к своим гражданам Мы не должны быть в него Будем здесь. дальше обращаться, добиваться справедливости Снимайте, пожалуйста, информационный стандарт. А пока Вы мы поснимаем информационный, информационный... Вы их видели, нет? Ну, Или они видите? призраки? Прежде чем приехал Вы сотрудников а полиции видели? Вы можете послушать, нет? Да я слышал вас прекрасно, мне и интересно чем? вас слушать Вот так чего это? Вот так в одной с чего, а с чего мне должно? Мне было быть интересно вас слушать. А с чего Вы чего сейчас меня берете и провоцируете. Я вам, я вам рассказываю, почему так было. Как было -то. Прежде чем приехал участковый, я делала вызов ну, первым, кто по приехал? 102, кто приехал? приехал участковый. Mm. После по вызову участкового, потому что он один не справлялся, приехали ППС. Но по моему вызову перезванивают мне ППС другие, mm. некоторые там были. И говорят, что карточка им только что поступила. Я не знаю, когда им могла поступить карточка, карточка, когда мне поступила, у была сразу. И сотрудников полиции вы ППС, там видели? ППС в ружье? И сотрудников полиции вы видели? ППС в Ну Но это мы разберемся. Кто в ружье? Кто вас? Или вы в ружье? С сколько поступила карточка? Или Почему вы Почему вам позвонили восемнадцать ноль ноль? Или вы в ружье? В ружье в чем? Ну вот в чем? В этом все. Да в я ситуации. не понимаю в чем. Я позвонила, ко мне ситуации. приехали сотрудники полиции, а потом мне позвонили в 18.00. Сотрудники полиции ППС приехали, я по моему вызову. Слушайте, у вас сотрудники не полиции Нет, по там ну, бесполезно, нет. О, кстати, сейчас технический наработать. бой, к сожалению. Ну, вы пригласите, пожалуйста, девушку. Какая информация? Каково решение? Ну, значит, общаться или не общаться у вас стенд висит, там прием написано, что вы открыты к народу и должны общаться с ними. Я пришла. Идемте посмотрим, что там написано. Ну так идите, посмотрите, там написано, что в другое время, не время приема, ведет прием ответственный. Где вы? Выйдите и пообщайтесь Чего вы боитесь, я понять не могу Вы ответственный? Я занят, уважаемый. У вас все здесь заодно? Я, я что. у меня селектор, я занят Вы мы уже не совещали. общаетесь по селектору Я уже общаюсь Нет с кем пообщаться тогда я... Все, пошлите Все, мы поехали на рыбалку Иди на рыбалку Назовите фамилию этого ответственного Девушка, назовите фамилию ответственную. Мамедов, я запомнила.